создание неонового слайма вы можете купить в магазине умная игрушка ссылка на данный интернет-магазин в описании под видео и смотрите сегодня будем делать и такой слайм слайм тайм называется компания так что давайте скорее все открывать и попробуем же сделать наш слайм у нас в наборе значит два вида клея это вот такой клей pv1 2 клей прозрачный также здесь жидкий раствор от рабората натрия Два вида красок, также нам положили вот такой вот пакетик блесток и еще порошочек для того, чтобы слайм светился в темноте. И ложечкой, и палочкой. Сейчас мы начнем с вами это все дело замешивать. У меня есть тарелочка, уже привычная для вас, и давайте будем открывать наши клеи и добавлять Либо тарелочку. это все размешаем поклеим вместе давайте мы сделаем попробуем желтенький слайм Теперь добавим наш порошочек, светящийся туда. разу загустел смотрите какая красота у нас с вами получился смотрите какой красивый слаймик я хочу его переложить в другую баночку и хочу еще его украсить блеск у меня маленько еще сейчас прилипает пускай маленько поставит Ребята, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы я еще снимала различные рецепты лизунов и слаймов и тестировала наборы. Встретимся в следующем видео.